Как проецируются, допустим, те же божественные силы в нашем разуме. Да? Пример следующий. В советское время, когда шла трансляция каких-либо передач из Останкина, там, из нашей Чапыгина 6, телевидение было еще тогда то черно-белое. Соответственно, оно выдавало картинку немножко искаженную. И для того, чтобы на голубых экранах зрителей телевизионных программ лица, дикторов, да, выступающих, были почти как живые, губы красились в зеленый цвет, понимаешь, в зеленый цвет они красились. Тогда на картинку, на телевизор они передавались, как близкие, скажем так, к естественным пропорциям свет-тьма в обычном человеческом теле, потому что если их не покрасить в зеленый цвет, а покрасить, например, красным, дикторы были похожи на живших мертвецов. А вот когда зеленым, там нормально, понимаешь, вот зайди непосредственно на саму эту рубку, откуда у них идет эта трансляция, думаешь, ну, шизофрении повально тут у всех, да, тут дурдом на выезде. Вот. А картинка транслируется, нормальные живые люди. Вот с богами приблизительно точно так же, если бы мы видели их так, как они выглядят на самом деле, да, ну, изумлению нашему, мягко говоря, не было бы предела. Но наши ментали, они распаковываются через те образы, которые мы готовы воспринять адекватно. Так все то же самое не только с образами, но и с разумом, и с мышлением, с методом воздействия. А эгрегориальные системы, которые они создают в качестве своих желаний, своих эмоций, это как твои желания и твои эмоции, они одушевленные. Они неодушевленные, это просто желание. Если это желание тебе принадлежит и каким-то образом не запущено, как самостоятельная программа типа лярва, оно, пере, оно и остается неживым. То есть пока оно есть, оно функционирует сообразно своей природе. Когда оно перестает функционировать, когда, когда оно заканчивается, оно перестает функционировать. То же самое вот с идейностью богов на уровне будхиального тела, что для тебя система, для них просто какая-то сиюминутная потребность. Просто их сиюминутная растягивается на наше тысячелетие. Я понятно объяснила. Понятно. Вот. Вот попробуй ты увидеться именно с этой точки зрения. И сразу все станет значительно повеселее. Любой эгрегор мы не воспринимаем их как живые. Разумы, которые за ними стоят, они в полном смысле слова слово тоже не живые. То есть они могут воплотиться в живом теле, а могут и не воплощаться, потому что у них изначально первичная совершенно другая природа информационная природа. Информационная природа. Твоё я есть, это их ментал, мысль Бога. Твое Я есть. Пока ты в человеческом теле. Учимся, учимся не видеть все плоско. Учимся видеть в объеме, в многомерности. Мы будем бесконечно страдать от своей человеческой убогости если не научимся э, не проводить прямых аналогий между образом и природой. Сенгей, это человеческое мышление играет над нами злую шутку. Но мы же говорим о магии, это значит, что мы должны научиться видеть по-другому.